Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня мы продолжаем играть Таинсный Особняк. Его называют нам Букачку Скайти или как там его. У меня уже шестой уровень. Давайте поиграем за Фила. Он тут находится. Тут куча персонаж. Есть даже Слон вроде бы. Ну, давайте. Солнце есть в режимах, давай посмотрим. Эх, блин, 750 кукол чтобы мы открыли, что то новое. У нас получается, будет один детектив, два убийцы и семь мирных. А, дожди что-то не хватает. Детектив один. А, ну, теперь понятно. Так, ну давай хотя новичка, потому что, ну, не игра новичка. Вдруг как-то затащится, а потом уже прием к сильной игре. Лайк, подписка. Давайте тогда что-нибудь. И всем привет. То есть, надо еще так говорить. Окей, в принципе, я вспомнил. Так, придется что-то выполнять. Первое задание надо найти. Эм... шлем лап. отпечатки. Лаб. Печатки лаб. Так, мы идем где там компьютер вроде нет. Помимо. Кстати, там, кстати, что-то есть. Я помню, квест один. Ну, Смотрел ролик уже. И там был какой-то квест прикольный.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 Так, тут квест пропустил, я заберу. Так, как думаешь, это вообще чувак, как его зовут, кстати? Я собираю пазлы, а тут вон, чувак этот Лео, или как там Джейд. Нет, как раз, не было, зуби. еще заблокировали, прикиньте. Сколько лет? Уже один год, прикиньте. Так, это по-любому не Джейд, или не Фил, или как там его. Мило Дона, Луи, точно Луи. Не вот мой гад, бля. Так, так, так, так, так, Вот, значит, компьютер, да, аккуратно. Вот, друзья, я вам покажу, вот оно. Должно быть здесь. Не знаю, почему оно не показывается. Возможно, вам... кстати, про обновление. они добавят скоро новую карту, все такое, говорят. Ну, знают разработчиков, ой, срочный звонок. Так, кто, кто, кто? Кто это? Задать. Зачем звонить? Я вс раз спрашиваю, кто спрашивал, как меня зовут. Короче, я пошла за задание еще у кого? Осталось мало. заданий. У меня осталось три задания. А у меня уже ночь, потому что это Эмм канал Макс Риск. Канал. Я пишу. Макс. Max, риск. Подписка. <свист> <свист> Блин, я, турнир, как я как то тихо, да я Я тоже скипаю. Меня Луи подозревает. Значит, если я его найду, постараюсь убить. Если я буду бы убийцей, а я не убийца, Луи меня подозревает. Вот так всегда, знаешь, мой голос сразу голосу за меня. Потому что хейтеры, говорят, такое есть. Сейчас на эту отличие нашел вот. Или как там говорить о них? Окей. Вот, дали бы что-то, я их забрал. Посмотрел бы реакцию, Можно уже... спросили бы меня, или что там сделали, блин. Зачем они нам не нападают? Джейд, алло. Я думаю, Джейд мирный. Что делать там? Я думаю, это по-любому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 Ой, джей, это -дж -дж -дж -дж, аккуратно, блин. Я что-то подозреваю, что это вы по-любому. Но он как-то должен быть тихий а он активный. Ну и ну тот бывает. Разные ситуации были. Я даже играл в ВК одну игру. Блин, тело нагина. Короче. Дон убили. Кто был Дон? Ага, ну сейчас это точно не фил. Блин, не верит мой голос. Ну ладно, смотрите, нет скипет. Прикиньте. Посмотрим закатка. Я включу микрофончик. Ладно, включу обратно. Смотрите, что происходит. Ну окей. Лайк, подписка. Неправильно гость. Это Фил. за это завтра из Застрят из-за того, что я ютубер. Фил. Вот так вот. Сил. Бу. -у -у. А ты меня слышишь? О-о-о. Я Арсень. Буу. Бу Эй, канал Макс Рис, подпишись. А ты одел здание? Ой, блин, ничего происходит? Так, я думаю, это Луи, по-любому. По Посмотрим что? за ним. Что? Я ну, ниндзя. Потому, что я привидение теперь. Ха -ха -ха. Ой, я я. Так, смотрите, Луи не подозреваемый. Какой-то обычный. А, кто же убийца? Строчный звонок. Меня выключает микрофончик, понятно. Да? Ну Ты ладно, чем риск? больше мы играем, тем они мне будут билы. доверять. И Наконец-то ко мне будут двери. А а то сразу бах, выкидывай Макс риск. Бах, выкидывай, бах, выкидывай. Бах, выкидывай. Да, а, да. Потом уже, я думаю, когда вот столько, вот столько роликов снимут, это 100, 200, 10, 2К. О, кстати, на ну, тут пишут. Э, кто, ну, любому того его, он за меня голосует, заздрит блин, маленький заздрит, эм, так что узнаем, возможно когда буду часто, часто играть, меня узнают и все, будет okay. все будут мне верить, наконец-таки, моя цель так сделать, На английском Я тоже, если в курсе Нет. нет, нет, нет, нет, нет, нет, да. точно нет. Да. Правильно убиться, как да. так? Да. А да почему меня? Мы Сколько у нас сегодня каток был? Подождите. Подождите, давай еще одну катку и все. Вот последнюю Давайте. все хватит.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 И да, я убийца, отлично. Ну все я инкердык сегодня. На самом деле, я гость, поэтому они не поверят. Я думаю, что им проголосуют слишком медленно, слишком недостаточно, слишком чё, я, ж, я жечь могу, бэм. это понимаете о чём я говорю, бэм, что такое, слишком быстро, какой слишком. Вон так, бэм. Да, я смотрю ютуберов, которые не умеют так делать. Скорее всего, они косые, вроде бы. Ну, кто прямо так делает, тот ровный. Ну, я же не сразу так делаю, да? Вот так, немножко. Маска, кстати, стоит дорого. А, очень дорого. Это был скип, я так и знал. Блин, меня убил скип. За что? Ну, блин, ну я родик снимаю. Ну, зачем? Я всегда буду умирать, блин. Ладно, ладно. Так, он скрылся, прием он скрылся. Где он тут? Принятие найду. Где скиппи? Мои тебя не найдут, слушайте. Кстати, могу купить квест, но это логично. Это и то классно, да, играть за проведение за одного игрока. Он очень интересно. Так, что у нас происходит? Ух ты, квест, да, квест. Построить картину. Давайте используем наш шанс. Построим а даже они. Преды не помогают созданиями, чтобы быстрее всех победить именно... По скорости а потом всем ждать когда все блин, квесты 20 квестов вроде бы на да? 12 так выполняем квесты а потом уже подсказываем блин а скип такой блин, мирный, капец а точно скип должен выиграть тоже поэтому тоже выполняют квесты и не пальцы тем более это ему нужно чтобы затащить тоже капец да придумали чтобы затащить нужно на все hd скип эти тебя... блин как ты дюка не заметил офигенная катка Вау, тут ново в ново. Вот теперь 4 раза нужно покрутить генераторов. Так, потому что туалет. Ясно. И уходим. Дело закрыто. И, скорее всего, убийца проиграет. скип проиграл. А как это так? Подождите. А как это так работает? А почему он выиграл? я ж... Как? Он уж одного убийцу сделал. В смысле? Сколько он убил вас? Алло? Ладно. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи и пока.